80% всех сделок как раз таки направлены на работу с нашими клиентами, мы зарабатываем в данном случае комиссионные, покупая любое имущество на любых торгах, это могут быть и торги по банкротству, и активы госкорпораций, и муниципальные имущества, и экспресс автоопцион и так далее. Какие здесь условия? Мы обязательно заключаем договор, без договора ничего не делаем. И второй важный шаг – мы работаем только по предоплате. Предоплата в нашем случае составляет минимум 300 тысяч рублей. И поэтому здесь встает вопрос, с каким имуществом мы работаем. Мы работаем только с тем имуществом, сумма которой составляет более чем 50 миллионов рублей. В другом случае это просто невыгодно ни для вас, ни для нас. По проценту у нас все индивидуально, мы прописываем все условия в договоре, прописывается количество объектов, прописываются все вопросы касаемо обременений, проверки имущества и участия в торгах. Но самое главное, вы должны понимать, что мы работаем до результата. Не важно, сколько объектов мы вам пришлем, вот пока мы не купим вам объект, мы будем с вами работать и участвовать в торгах. Если вдруг ваша сумма сделки составляет менее чем 50 миллионов рублей, вы можете работать с нашими выпускниками, с нашими экспертами, которых мы научили работать по нашей сфере. Поэтому вы можете обратиться к нам, написать на нашу почту Прав, задать ваш вопрос, описать, какое имущество и где вы хотите его приобрести. Мы с удовольствием подберем вам кого-то из лучших наших учеников. Я желаю вам отличных, успешных сделок, желаю вам хорошего настроения. Если вы хотите задать свой вопрос, пишите прямо сейчас под этим видео. Я обязательно вам помогу. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и всем пока!